Модели с нарисованными от руки текстурами принято называть hand-painted, и этот стиль получил огромную популярность еще много лет назад благодаря World of Warcraft, и даже сейчас некоторые студии практикуют этот стиль на мультяшных проектах. Сегодня я создам одну из таких моделей и покажу все этапы создания подобного контента. В идеале стоит начинать с рисования скетчей и концептов, но я этот шаг пропустил, так как у меня в голове было довольно четкое представление о том, что я хочу сделать, но скетчить можно прямо в зибрыши в процессе скульптинга, это зачастую даже быстрее и эффективнее, поэтому я решил сделать основу, а там уже позже буду уточнять детали его физиономии. Процесс создания модели у меня начался с использованием сфер в зибрыши, они позволяют очень быстро сделать болванку чего угодно для дальнейшего скульптинга. У некоторых возможно появится вопрос, а зачем в хендпейтед стиле использовать хайп и тем более заморачиваться зибрешем. Но в наше время даже хендпейтед модели начинают с культинга, потому что это значительно ускоряет процесс. Да и само качество модели так будет лучше, не говоря уже о ее проработке, Также будет проще и в текстурировании, так как вам придется меньше рисовать, а значит допустите меньше ошибок или вообще в целом сэкономите время. Сам процесс относительно прост, пока полигонов не очень много я наращиваю массу в прямом и переносном смысле формирую образ персонажа его силуэт и форму затем наращивая все большее количество полигонов я уточняю каждый элемент и добавляю более мелких деталей Некоторые части тела я делаю отдельными объектами, потому что так их будет удобнее редактировать, а некоторые вовсе надо оставлять отдельно, например глаза. следует делать прямым, чтобы с ним было проще и удобнее работать в будущем, когда понадобится делать ретопологию и вставлять в модель кости. Как я и говорил, под конец скульптинга, поискав несколько разных вариантов мордочки, я сделал ту, которая мне понравилась больше всего. Далее следует сделать ретопологию. Если в двух словах, то поверх высокополигональной модели я создаю низкополигональную. Этот процесс достаточно простой и медиативный, можно включить расслабляющую музыку и попивающую к думать о жизни, и при этом создавать сетку новой модели. Но на самом деле необходимо знать как правильно делать сетку в некоторых местах, например на лице и суставах, так как это очень важно при анимации. Когда лоупольная модель готова, следует создавать карту UV-координат. Проще говоря, развертку или UV-мапу. Делать это можно многими способами и в разных программах. Но один из лучших инструментов для создания быстрой развертки это однозначно 3D-код. Процесс создания UV-мапы чуть более сложный, чем ретопология, но не менее нудный и при этом все равно еще ответственный. Так как от правильности UV-развертки будет зависеть и качество вашей текстуры на модели в целом mm <music> Созданную в развертку я запекаю карту нормальной с высокополигональной модели или проще говоря хай поле. Этот процесс автоматический, но от мощности вашего пк и полигонажа моделей зависит как быстро он справится с этой задачей. Помимо карт нормальной можно запекать еще много других, но я не буду на них останавливаться, потому что в хенд они практически не используются. Теперь моя лоупольная модель выглядит совсем как хай поле. Она имеет такую же детализацию, но в разы меньше Полигонов. Наконец можно приступить к моему любимому этапу, текстурированию модели. Рисовать прямо на персонажа это довольно прикольно, но не всегда удобно. Поэтому иногда я переключаюсь на Photoshop, чтобы рисовать прямо по развертке, как это делали еще наши предки. Способ, конечно, морально устаревший, но тем не менее эффективный и порой без него никуда. После этого модель сажают на скелет, распределяют веса и анимируют, но об этом как-нибудь в другой раз. Тем временем у меня получилась вот такая модель с нарисованными от руки текстурами. А если это видео наберет 5000 лайков, то в ближайшем видео я покажу как с нуля сделать персонажа для игры с PBR материалами и анимациями. Ну а с вами был Арталаски, пока!